то, что с юностью нашей Расстаюсь навсегда, Но остался надолго Этот вальс из кино, Это было недавно. Это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня. Что же вальс этот старый всюду ищет меня, будто вновь мы с тобой. В темном кино Это было недавно Это было давно Надо мною она Кружится Ты меня ждешь Кай кроматки не спишь, Подальше. и поэтому узнаю со мной, ничего не случится.